Друзья, приветствую вас! Хочу сегодня презентовать прогноз для водолейчиков. Поздравляю вас с наступающими вашими днями рождения. У кого-то уже наступившие будут. Желаю вам очень много успеха в этом году. Пусть все ваши начинания, а для многих они будут связаны с карьерой, с увеличением и улучшением своего финансового положения. Пусть эти желания ваши и начинания обязательно сбудутся. Ну, а сейчас приступаем к прогнозу по определенным датам. Кто родился в период с 20 января по 21? Ну, здесь буквально пару дней. Это год несогласия с существующим порядком прошлыми отношениями, договоренностями, год преобразований и кардинальных перемен благодаря неординарным решениям. Ну давайте посмотрим, как будет выглядеть ваша карта. Смотрим те, кто родился в период 20-21 января. Значит, у вас здесь уже заканчивает формировать напряженный аспект Меркурий. Меркурий находится в вашем первом доме, в ретродвижении и заканчивает формировать напряженный аспект к урану. Уран находится вас в зоне семьи. Так, раз, два, три, четыре. все верно. То есть, это может быть указанием, что те, кто родились 20-21 числа, может быть не слишком сильно, но все же можете ощущать на себе влияние этого аспекта, и он может проявляться как несогласие с каким-то существующим порядком в стенах своего дома, в стенах своей семьи. И этот аспект он может подрывать вас, уйти на вольные, на вольные хлеба, может быть, ну кто-то захочет больше свободы, какое-то непримиримое желание, чтобы было по-вашему, в общем-то для вас в плане вот взаимоотношений с семьей этот год будет несколько сложноватый, почему, здесь у вас ретроградная Венера, в 12-м доме всего скрытого явного она имеет благоприятный аспект к Урану в том же 4 доме. И вы знаете, может быть какие-то ваши ну, действия они приведут к тому, ну, в отстаивании своих позиций, что вы все-таки ну, к чему-то придете, к тому, что вас будет внутренне глубоко удовлетворять. Ну, для кого-то это может быть отставление своей территории для того, чтобы заняться своей какой-то любимой творческой деятельностью. Для кого-то это может быть просто некая любовная связь, которая будет тянуть вас больше, чем ну, какие-то свои обыденные обязанности по дому, по семье. Плюс здесь у вас еще и оппозиция. Она, правда, уже практически разошлась. Но еще нет, я думаю, она уже не будет действовать. Эта оппозиция не будет. Она может говорить о заблуждении. Это для тех, кто родился там 18 там плюс-минус несколько дней. Но учтите, смотрите, тут у вас может быть вот эта оппозиция Луна Юпитер. А ну как давайте посмотрим 21-го. Она может действовать на вас как самоуверенность. Да, как самоуверенность, излишняя. Вера в свои силы, свои возможности и желание потакать своим прихотям, будьте внимательны к своей финансовой части жизни, берегите свои денежки, очень много иллюзий, они действительно к вам могут приходить, но как приходят, так и уходят. Так, учитывая, что у вас Марс продолжает идти по одиннадцатому дому, это связи с коллективами, это дружеские отношения. Но учитывая, что здесь Марс, ну правда здесь тоже расходящийся квадрат, ну, я надеюсь, что особо конфликтов быть не должно. Не должно. Ну, в общем и целом год в принципе неплохой. Особенно он будет хорош для коллективной деятельности, для коллективной работы. Вот Для вас важно в этом году, как никогда, собраться мыслями и, и ну, сделать для себя... Ну какой-то список может быть, определить свои цели, чего вы хотите на самом деле, к чему вы стремитесь. Но ретроградная Венера и ретроградный Меркурий – это, как правило, всегда общение с людьми, которых вы давно хорошо знаете. То есть это взаимодействие, закрытие, может быть, каких-то долгов, чего-то прошлого по теме финансов, по теме людьми, любви, дружбы, партнерства, ну и рабочего партнерства в том числе. Теперь, следующий э, здесь период для тех водолейчиков, которые родились в период с 22 января по 28, он достаточно широкий, ну хорошо, давайте смотреть. Да, тут для вас будут складываться удачные обстоятельства для незавершенных финансовых дел, примирения и выгодных связей из прошлого. Ну, почему из прошлого? Потому что до 28 числа Венера будет все еще ретроградный, но будет постоянно находиться в тригоне к Урану. Уран, напоминаю, это ваш символический четвертый дом, который отвечает за семью. Давайте переставлю, чтобы было понятней. Так вот, первый, второй, третий и Ой, вот первый, второй, третий, четвертый. Он у вас находится в зоне дома, семьи недвижимости. То есть какие-то благоприятные обстоятельства будут вас сопровождать в течение всего года, связанные с вашим домом, с вашей семьей, с недвижимостью. Но при этом работать вы взаимодействовать будете с людьми из прошлого, которых вы давно хорошо узнаете. Для тех, кто рожден уже там после 26, 26, 27, 28, здесь Меркурий идет на соединение, ну, даже до, до 20, сейчас я посмотрю, до 20, 28, Меркурий идет на соединение с Плутоном. Это очень хорошо для умственной деятельности и для работы с. Ну, то есть если вы хотите заручиться коллективной поддержкой, то для вас этот год будет очень удачным то есть не работать в одиночку не действовать в одиночку Итак, далее. Рожденность 29 января по 18 февраля. У вас здесь появится чуть больше свободы. Как минимум Венера уже станет прямой, который отвечает за финансы. Значит, это приведет к улучшению финансового положения. Благодаря коллективной работе повышается сексуальное желание развлечений, возможности для желанных тайных знакомств и партнерства. То есть, да, для вас будет, конечно же, повеселее. Но тут есть нюансы. Для тех, кто родился в период с 14 по 16 февраля, это год платы кармических долгов, если они у вас накопились. Для тех, кто родился в период с 4 по 7 февраля, важно пересмотреть свои цели, приоритеты и научиться планировать свою жизнь. Одних идей для реализации будет мало. Смотрим вашу карту. Ну, Во-первых, здесь... Соединение Плутон-Нептун будет очень хорошо работать на вас. Плюс идет постепенное. Так, сейчас я думаю, с чего мне начать. Соединение Марса. Этот Марс идет на соединение с Венерой. Это харизматичность. Это соединение будет придавать вам легкую, такую, знаете, нотку в отношениях как с противоположным полом, так и со своим будете очень нравиться, будете привлекательны вам будет легко завоевывать одобрение окружающих учитывая, что большинство планет будет находиться в козероге козерог для вас это символический 12 дом то, конечно же, эти темы будут максимально касаться каких-то тайных обществ, организаций может быть, какой-то внутренней работы над собой может быть, организации чего-то собственного также это указание на... Эмиграцию, кто об этом мечтает, для тех, кто занят ну, какой-то деятельностью, работой в местах закрытого типа, тоже это ваше время, здесь будет очень большая активность. И плюсы, еще здесь для вас откроются какие-то дополнительные источники дохода. Ну, конечно, если еще говорить на таком простом бытовом уровне, это появление множества любовных связей, отношений там, на стороне или нет. Но, по крайней мере, они, скорее всего, будут носить пока скрытый характер, пока афишировать не будете их. Так, теперь по поводу тех, кто родился. С 4 по 7 февраля здесь Нептун будет образовывать квадрат к Лилит в близнецах. Ну, вы знаете, Лилит в близнецах, она, как правило, дает какую-то дезинформацию. То есть, очень трудно по ней строить какие-то реалистичные планы, возможно, какие-то ошибки, неправильные решения, ну, неверные решения. Так, для вас это будет раз, два, три, четыре, пять. Пятый дом. Ну, это касаемо любви, любовных отношений, возможно, какие-то заблуждения, заблуждения относительно своего хобби, увлечения, а также каких-то историй с детьми, ну, не ошибитесь, там, выборе, может быть, не на тот кружок, например, отдадите, или, может быть, какие-то ошибки в воспитании. Для тех, кто с 14 по 16, тут для вас будут задействованы кармические узлы, почему и говорится, будут светить солнце, и говорится о раздаче долгов. Так что, ну, могу дать подсказку, вероятнее всего, если по льву, то это может быть тема партнерства. темы партнерства коснется. Также будьте осторожны с финансами, то есть не вливайте их, ну, хорошо не подумав. Вообще вам под, знаете, очень сильно прям рекомендуется. Я вижу, что денежки к вам идти будут, обстоятельства складываются так, что у вас постоянный будет какой-то источник дохода, помимо основного, может быть еще и дополнительный, но тем не менее, также есть тенденция Тратить деньги как-то слепо. Ну, постарайтесь сэкономить. Так, особенности любви, и финансов для, для тех, кто родился до 28 января. Это год возврата чувств прошлое, чувств. Поднимаются старые финансовые вопросы, произойдет анализ многих отношений. Вероятно, их трезвая оценка. Неблагоприятен год для заключения брака, инвестирования, начала бизнеса, приобретения предметов роскоши и косметологических операций. Благоприятен для старых друзей, потерянной любви, восстановления с ними отношений, продажи ненужных вещей, застоявшейся недвижимости, залежалых товаров, приобретения антиквариата, любых поддержанных товаров, для переговоров, касающихся пересмотра финансовых отношений также хорошо заниматься юридическими вопросами имеющими давнее происхождение по сфере сфере активности и время активности для всех водолеев ну тут я э, выписала основные даты можете поставить на стоп выписать для себя это время, когда ну, расписано, то есть в какая сфера жизни, в какую сферу жизни ну, лучше направить свою энергию. Либо когда вас будет прямо-таки тянуть, направить туда свою энергию. И могу также предупредить, что с 31 октября Марс будет ретроградный. Марс отвечает за то, как мы хотим добиваться каких-то своих целей, стремлений и постарайтесь, постарайтесь максимально успеть все сделать до конца октября, потому что потом в октябре у вас практически 4 месяца будет находиться этот Марс в пятом доме, который будет касаться любви, детей, хобби, и можно сказать, что именно вот в этих сферах жизни ваше действие, оно будет слишком заторможено, ограничено, и ну, практически вы не сможете проявить в этих сферах какой-либо ну, определенной активности. То есть как будто бы будете связаны некими обстоятельствами, не будет свободы по этим темам сферы и время для отдыха подарка в удовольствия ну вот сейчас когда у нас закончится ретроградная Венера она уже вот в этом периоде по-моему закончится сейчас я ее переключу так спито где она у вас сейчас находится Так, сейчас она у вас в 12-м доме, и пока у вас сейчас идет борьба с тайными врагами, может быть, занимайтесь лечением болезней, какие-то закулисные игры, деятельность ведется. Она у вас будет, все это дело, аж до 5 марта двигаться, и только лишь уже потом вы перейдете в другую заинтересуйтесь чем-то другим заинтересуйтесь своей внешностью своей личной привлекательностью начиная с марта затем в апреле вы посвятите время зарабатыванию денежек, подаркам возможно вы будете получать много подарков, денег каких-то интересных приобретений до начала мая ну и после этого ну, в общем вот все по датам расписано, когда с кем лучше общаться, чем заниматься. Если, например, вопросы дома, семьи, недвижимости, их лучше решать конец, конец мая и э, июнь. Тем более, что в июне там будет ретроградный Меркурий, он тоже даст подсказочку. То есть он даст возврат каким-то недоделкам, надо будет что-то доделывать. Может быть, ремонт, может быть, еще какие-то вопросы порешать. Так, любовь, хобби, дети – это июнь-июль, наконец июня-июль так, что бы хотела сказать значит, по поводу длинных поездок так вот, если кто собирается за границу, съездить отдохнуть, в этом году идеально было бы вот конец сентября и октябрь месяц ну, это не значит, что в другое время нельзя ну, просто это будет вот, например, смотрите, у вас Венера будет идти по дому любви, хоть бы детей. Вот Июнь-июль тоже хорошо, с семьей, с детьми, вот начиная с конца мая съездить куда-то отдохнуть. А вот уже с 18 июля по 10 августа ну, у вас будет Венера идти по дому работы. то есть, вам будет очень легко все удаваться, будет все очень гармонично в сфере с вашими сослуживцами, в сфере работы с вашими сослуживцами. Ну и далее, сфера контактов, дорог, договоренностей, не время для смены деятельности, подписания договоров Все, кто родился до 4 февраля, потому что ретроградный Меркурий будет двигаться до 4 февраля. Также для тех, кто родился до 25 января, вас может посетить ощущение дежавю, вероятно углубление в собственный внутренний мир поиск себя, углубление в собственные внутренние переживания, поиск своего предназначения, аудит своего окружения. Для тех, кто родился с 25 по 4 февраля, мы считаем с 26, хорошее время, чтобы исцелиться от старых ран, ненужных отношений, проявить заботу о своих близких. А для тех, кто родился с 5 по 19 февраля, время считаем до 20, поскольку ну, кто-то в Водоле, который родился 20, это в этом году до 19. Время собраться мыслями и активных действий с целью улучшить свое материальное положение. То есть вот для вас идеальное время, чтобы строить свою карьеру и улучшить свое материальное положение. Далее. Время для контактов, дорог и договоренностей. Значит, время для переоценки отношений, возврат к бывшим деловым связям. Доделывание незаконченных дел, встреч с друзьями, возврат места, где давно не были. С 10 мая по 3 июня. Это для всех водолеев. Почему? Потому что это время ретроградного Меркурия. И он будет воздействовать именно вот на эту сферу, на бывшие отношения. Время пересмотреть идеи, убеждения, войти в контакт с Высшим Я и найти свое истинное призвание. Некоторые заинтересуются духовными учениями, путешествиями в местах, где давно не были. Для всех абсолютно водолеев благоприятен период с 10 сентября по 2 октября. Время, чтобы разобраться со своей скрытой частью. Тайных встреч из прошлого с 29 октября по 18 января 2023 года. Это тоже для всех. Далее. По Юпитеру, значит, смотрим, задачи расширять свои информационные горизонты, для вас, для всех водолеев, время возможностей и перспектив для расширения ваших доходов. Особенно, если вы хотите заработать через преподавание, организацию чего-либо, туризма. Все, что связано с иностранцами, руководящими должностями, юридичи, юридическим направлением. Но чтобы удержать заработанное, необходимо избегать огромных расходов и бесполезных трат. Ну и последнее по Сатурну. Он будет находиться в вашем первом доме. Это Положение указывает на закрепление своих позиций в социуме, карьерный рост. Водолей в это время становится особо ответственным и дисциплинированным. Важно всегда оставлять время на отдых, не предаваться унынию. Важно, уберите из своей жизни все лишнее и ненужное. Планируйте, ставьте цели, начинайте жить по расписанию. Внесите в свою жизнь подарок, порядок, как подарок. Ну и если так кратенько все подытожить, хочется сказать о том, что, как я вижу эту картину, что для большинства водолеев этот год будет очень интересным в плане карьеры. Для тех, кто родился на периоде ретроградных планет, будет, особенно Венера, для, для вас будет немножечко указания на работу со своим прошлым что-то вы там еще не доделали нужно будет вам дорешать и это прошлое скорее всего касается ну, какой-то скрытой части вашей жизни, вот с этим нужно закончиться это нужно проработать, довести до конца для тех, кто родился до 4 февраля, для вас будет в основном ваша деятельность связана с теми людьми, с теми лицами, которых вы давно и хорошо знаете. Те, кто родился после 4 с 5 вот для вас открывается больше свободы в плане собственной реализации. Очень большой плюс вам даст работа с коллективом. Вы можете смело заручиться поддержкой ваших друзей и... Вы знаете многие из вас могут занять серьезные руководящие должности плюс еще ваша харизма она, которая будет ну, просто в увеличенном размере в этом году она здорово вам поможет наладить нужные связи нужные отношения и увеличить благосостояние свое собственное ну и своей семьи будьте пожалуйста благоразумны во взаимоотношениях со своими близкими и во взаимоотношениях со своими денежками. Несмотря на то, что они будут хорошо приходить, постарайтесь к ним относиться с уважением и будьте по отношению к ним бережливыми. Желаю вам счастливого года и до встречи в следующих прогнозах.